Добрый день, уважаемые трейдеры компании E-Markets. на связи Роман Корнев и, как обычно, моя еженедельная аналитика по торговой стратегии скальпинга Intraday ждет вас на канале АМаркетс. Сегодня мы посмотрим, как можно заработать на золоте, на нефти, на биткоине, на других валютах. Итак, приступим. Итак, сначала давайте посмотрим евро-доллар. Он сформировал для нас шикарный просто боковой тренд. Кстати, на нем хорошо зарабатывать моим торговым роботом. Запускать его в обе стороны, он очень любит боковые тренды. Кому интересно, переходите по ссылочке в описании на мой канал, там вся информация. Если вы клиент AMarkets, можете получить его бесплатно. Итак, я обозначил две границы, линию поддержки и линию сопротивления, от которых можно, соответственно, покупать и продавать. В районе цены 1.0657 можно будет продавать, бирюзовым квадратом я обозначил это место, а в районе цены 1.0574 можно покупать и зарабатывать на росте. Что можно увидеть на британском фунте к доллару? Сейчас он движется около линии сопротивления. Здесь также можно будет продать и заработать на падении. Пока что это в районе цены 1.2082. Также если взглянуть график более долгосрочный, например D1, здесь мы увидим, что у нас восходящий тренд устойчивый. И цена уже отрабатывала несколько раз линии Fibonacci. Поэтому я жду, если цена пойдет на уровень 61.8, это в районе цены 1.2762, то отсюда можно будет ожидать Коррекцию вниз и заработать на падении. Австралийский доллар движется в восходящей коррекции, однако если дойдет до зеркальной линии поддержки в районе цены 0.6542, то можем может, ожидать рост и зарабатывать на движение вверх британский фунт швейцарскому франку здесь интересно что в долгосрочной перспективе у нас есть несколько уровней по фибоначи от которых цена может откорректироваться вверх то есть от уровня 38 50 61.8. сейчас цена пока что движется вниз и я надеюсь что она дойдет до этих уровней поэтому ожидаем если дойдет то зарабатываем на росте от этих уровней вот на h 4 видно вот также линию сопротивления вот красной линии отметил отсюда если цена дойдет можно будет продавать и зарабатывать на падении ну и давайте посмотрим золото. По золоту похожая ситуация. Цена, если дойдет до уровня 50 или 61.8 по Fibonacci, я также ожидаю коррекцию, где можно будет заработать на падении. Это в районе цены 1800. 41 доллар за тройскую унцию и в районе цены 1896 долларов за тройскую унцию полный обзор где мы посмотрели биткоин нефть s&p 500 и другие инструменты смотрите у меня на канале по ссылке в описании на этом анализ я пожалуй закончу что хотелось бы сказать на моем канале вышло видео о том почему центробанк не принадлежит россии в первый день она набрала почти 3000 просмотров ну, а во вторых хотел бы всех поздравить с наступающим новым годом в этом году мы наверное уже не увидимся только в следующем поэтому хотелось бы поздравить вас с наступающим 23 годом пожелать счастья в личной жизни здоровья и успехов конечно же в трейдинге поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки если было полезно торгуйте с удовольствием всем пока